Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал и конечно не забывайте меня поддерживать, ставить лайк, подписывайтесь, обязательно пишите мне свои комментарии. За основу буду использовать смесь различного салата. И у меня были брюшки копченой форели, буду использовать их. Нарезаю небольшими кусочками, сперва очищаю от кожи и достаю косточки. И удобнее всего разделывать рыбу мне филейным ножом. У меня как-то спрашивали, вот этот филейный нож у меня из Икеи. Вместо копченой можно использовать и соленую рыбу, будет тоже очень-очень вкусно. Затем начинаю собирать салат, выкладываю сверху листья в произвольном порядке, нарезанный мелким кубиком болгарский перец. У меня приблизительно половинка перца. Дальше выкладываю ломтики рыбы. Немного салат посолю и поперчу по вкусу. И заправлять буду бальзамическим кремом я дополнительно масло растительное никакой использовать не буду для того чтобы снизить калорийность ну а вы если хотите то конечно можете заправить еще например оливковым маслом будет очень очень вкусно а вот такой в итоге очень вкусный и очень очень быстрый салат получился попробуйте приготовить я уверена вам понравится и конечно преимущество этого блюда в том что оно готовится буквально там за 5-10 минут, главное нарезать кусочки рыбы. Ну а теперь большое всем спасибо за просмотр и увидимся с вами совсем скоро!